Массовые баны, удаление комментариев и жалобы. Новые изменения в TikTok для борьбы с буллингом. Привет, это Мария и Новости Digital. Пользователи теперь смогут выделить сразу несколько комментариев и удалить их. Или пожаловаться. За один раз можно будет удалить до 100 комментариев. Кроме того, пользователи смогут массово блокировать те аккаунты, которые оставляют негативные комментарии. Чтобы выделить комментарий, нужно нажать его и удерживать или же нажать на иконку в виде карандаша в правом верхнем углу экрана, после чего можно будет выбрать несколько комментариев для выполнения действия. Сервис сейчас планирует создать больше инструментов для защиты своей аудитории от буллинга и преследований. А не так давно TikTok запустил две новые функции, направленные на поддержание безопасной и благоприятной атмосферы на платформе. Одна из функций даст возможность пользователям контролировать комментарии к их видеороликам, а другая поможет более осознанно относиться к собственным комментариям, оставляемым под публикациями других авторов. Новая функция «Фильтр всех комментариев» призвана улучшить пользовательский опыт, предоставив возможность авторам самостоятельно определять, какие комментарии будут появляться под их видеороликами. Если этот параметр включен, комментарии не будут отображаться, пока пользователь не одобрит их. Также на платформе доступны опции фильтрации комментариев, содержащих спам и оскорбительные выражения, а также заданные пользователям ключевые слова. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!